Привет, студент! Уже успел окунуться в учебу с головой? Не спеши расстраиваться. Лучше посвяти ближайшее время просмотру новостей от команды «Универ Мы поделимся с тобой самой актуальной информацией студенческой жизни. Меня зовут Петрова Дарья, и сегодня ты увидишь. Перемены всегда к лучшему. Казанский федеральный оказался в центре позитивных новостей. Исполняется 4 года, как студенческий телеканал «Универсмотри» начал свое круглосуточное вещание. Ветер перемен поднялся над Казанским университетом. Все изменения были обсуждены на первом в этом учебном году заседании ректората. С какими переменами столкнулся КФУ, узнаешь в нашем следующем сюжете. За минувшее лето в Казанском федеральном университете произошли значительные изменения, требующие внимания и обсуждения. Приятно отметить, что изменения носят в основном позитивный характер. Например, то, что КФУ заметно улучшил позиции в глобальных рейтингах университетов мира. Также обсудили рост университета в новой редакции QS World University Rankings, опубликованной как раз на текущей неделе, и акцентировали внимание на еще одной авторитетной рейтинговой системе WebOmetrics. Каждый год у нас здесь небольшие, мы неплохо продвигаемся, не делаем, конечно, больших скачков, но тем не менее, вот за это время, то, что мы улучшили практически на 100 единиц наших позиций, это неплохо. К слову, что касается повышения узнаваемости КФУ, сотрудникам университета посоветовали активнее взаимодействовать с университетскими медиа. Благо, возможностей для этого существует множество. Университетской прессе предложили присвоить статус СМИ, чтобы вся информация, освещаемая изданиями КФУ, индексировалась рейтинговыми системами. Наши журналы как средство электронные средства массовой информации в электронной форме и также по возможности их разместить полноте текстовые на нашем сайте. В завершении встречи сотрудникам КФУ было предложено пройти бесплатную вакцинацию от вируса гриппа, что особенно актуально с наступлением по-настоящему осенней погоды. Это можно сделать до 30 сентября. Аделия Мухаммедовична, Роман Самарин, Универньюз. Заместителю министра промышленности и торговли Гульнас Кадыровой продемонстрировали весь цикл проекта ⁇ Фарма ⁇ На встрече с федеральным чиновником Ильшат Гафуров наглядно показал, что уже сейчас на базе КФУ необходимо вводить новые технологии в опытное производство. В Казанском университете уже существует уникальное фармакологическое производство. Помещение полностью готово, идет поиск инвесторов и поставщиков оборудования. А собственное производство позволит в любой момент производить опытные партии новых препаратов. Проблема в потерях, но уже работающих предприятиях. Не все они готовы останавливать производство ради выпуска какой-то новой опытной продукции. Это несет за собой большой убыток, даже с компенсацией от университета. В ходе визита был поднят и вопрос обучения будущих врачей-исследователей. После посещения Института фундаментальной медицины и биологии, Гульнас Кадырова осталась под впечатлением. Ей удалось увидеть молодых людей, чьи глаза горят, и видно, что они любят дело, которым занимаются. А Казанский университет, по ее словам, достиг больших результатов в выбранной стратегии.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 На встрече с сотрудниками Института фундаментальной медицины и биологии Ильшат Гафуров говорил о текущем положении дел в университете и об итогах приемной кампании. Ректор отметил улучшение качества подготовки абитуриентов. Вы, наверное, уже знаете, но я еще раз позволю себе озвучить по показателям качества уровня ЕГЭ, наши головы, в области, как они называются, что находится в Казани. Один из самых больших Российской Федерации 78,37 сотых. средней егени по Казани. Целность с учетом филиалов чуть больше 73. Марат Софиолин в своем выступлении рассказал о продвижении КФУ в рейтингах. Напомним, что Казанский федеральный недавно поднялся в рейтинге QS сразу на 50 пунктов. Кроме того, проректор упомянул, что в рейтинге The Times показатели КФУ в публикационной активности и оценкам работодателя уже вошли в число 100 лучших. Я особо хотел подчеркнуть много или много 50. Дело в том, что по размеру нашего университета, среди тех, кто представил рейтинг, является одним из самых больших. В завершении встречи было заявлено, что состав КФУ вошел бывший военный госпиталь. В этих зданиях разместятся ветлаборатории «Виварик». Кроме того, в госпитале оборудуют стоматологическую клинику и центр первичной аккредитации выпускников всех медицинских специальностей. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универ -Ньюз. Пришло время самых интересных новостей Рунета. В эфире рубрика «Веб Ньюс». В Казани пройдет митинг, посвященный 188-й годовщине со дня рождения Льва Толстого. После митинга состоится экскурсия по толстовским адресам Казани и по усадьбе Юшковых, где Толстой жил в годы учебы в Казанском университете. Певица Максим поддержала Казань в конкурсе на новую банкноту 200 рублей и призвала своих поклонников голосовать за столицу Татарстана. Хоккеисты Казанского Акбарса одержали победу над московским Динамо в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 4-1. Ректор Кафуль гафуров принял участие в церемонии открытия новых производств в Химграде. Торжественный пуск высокотехнологических производств состоялся 8 сентября. Красногнижную птицу спасли от гибели в Елабуге. Казадое со сломанным крылом обнаружили на одном из заводов города. В Казани подросток пытался покинуть страну без разрешения родителей. Его задержали на паспортном контроле Международного аэропорта Казань. В Казани кабаны пытались перебежать трамвайные пути. Животных спугнул автомобильный сигнал, после чего кабаны скрылись в кустах. Мужчина сменил имя, чтобы прилететь в Казань. Суд запретил заедулога до его въезда в Россию. Он вернулся в Таджикистан, но оставаться на родине не хотел, сменив имя в паспорте. Гражданин Таджикистана без проблем прилетел в Казань. Правда скрылась лишь в марте этого года.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 специализации телевидения.